Дорогие друзья, приветствую, с вами 3D Craft, а это силиконовый носок, его также называют силиконовый чехол. На первый взгляд, простая вещь, но все же они ней стоит рассказать подробно и по пунктам. Первое. Защита близких деталей к экструдеру от избыточного нагрева и последующей деформации. Второе. Защита сильного ожога при случайном контакте с разогретым экструдером. Третье. Защита от налипания пластика на алюминиевый блок, что в свою очередь может непредсказуемо повлиять на печать. 4. Защита резьбовых соединений. При налипшем пластике любая работа с резьбой на холодную или горячую будет проблематичной. 5. При надетой защите колебания температуры в экструдере будут меньшими. Колебания температуры возникают из-за работы в повторяющемся цикле включения и выключения нагрева. Силиконовая же защита препятствует быстрому падению температуры в момент отключения нагрева, а следовательно способствует более ровному потоку пластика при печати. Шестое. Этот пункт пересекается с предыдущим, но эффект более выраженный. Если включать обдув сопла, его еще называют обдув деталей, воздушный поток может попадать также в зону экструдера, где пластик должен оставаться в расплавленном состоянии, а это крайне нежелательно. Поэтому силиконовая защита также препятствует сильному перепаду температуры, если включить обдув детали. В итоге такая защита является крайне полезной, хотя ей не уделяется особого внимания. Единственное, что хочется отметить, так это качество. У разных производителей качество сильно отличается. В руках у меня изделия от разных производителей, отработали они примерно одинаковое время, около 50 часов. В итоге один практически не изменился и будет работать дальше. Второй же затвердел и потерял свою эластичность. Далее он использоваться не может. Или с большим трудом. Спасибо за внимание. Надеюсь материал оказался полезным. Желаю вам всего хорошего. Увидимся в следующем видео.